Ну что, у нас сегодня аэробная разминка. И сегодня у нас будет разминка в стиле тайбо. Тайбо – это элементы бокса. Удары ногами сегодня делать не будем. Будем отрабатывать удары руками. Что дает такая разминка? Ну, Во-первых, такая разминка дает возможность сбросить отрицательную энергию, если она у вас накопилась. Или просто сбросить напряжение. И да, здравствуйте. Или же аэробная разметка, конечно же, дает нам возможность проработать дыхательную систему, кардио систему. Но если говорить о разминке в стиле тайбо или в стиле бокса, то если вы никогда не занимались боевыми искусствами, ничего страшного в этом нет. Относитесь к этому как игре. И постарайтесь тогда представить, что вы... Сбрасываете, колодите, грушу или просто э, ну, мы с вами просто подвигаемся. Итак, мы ставим стопы, наши ширину в казан, смягчаем колени и покружим. А если вы включили музыку, то поставьте что-нибудь энергичное, веселое, бодрое. И вот такое движение. Сейчас будет очень-очень просто. Начнем с того, что мы с вами просто готовимся. Теперь мы попробуем перейти с ноги на вот такая пробежка. Ага. Это движение еще можно название, допустим, как челнок, да? Вот как челночок, вправо-влево. Угу. Руки у нас пока свободны. С ноги надо будет такой небольшой пыль. Ага, хорошо. Ну, чтобы у нас плечи и руки работали полноценно, мы с вами их разминаем, да? Мы с вами приседаем и выполняем вот такой небольшой пыль. Вот будьте внимательны, мы не будем расставлять этого мы не делаем, да, у нас руки вот, все время подтянуты к талии, ага, еще, еще, хорошо, молодцы, и еще разочек, последний раз так же. ну, теперь у нас правое и ну, отлично с таким вот в таком слегка танцующем варианте, А, ага, хорошо, последний раз так же, и снова у нас присутся ноги на ноги. хорошо, соберем наши руки, Хорошо. Повращаем. Перед собой. Угу. Вот такой вот. А И переход. переход. Ноги надо. Продолжаем так же. В другую сторону. Еще. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Скинули руки. Вот. Скачали. Готовим наше тело. Угу. Еще разочек так же. Вращаем. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Еще, еще еще еще еще в другую сторону, хорошо, и теперь у нас будет вот такой легкий разворот, вправо-влево, вправо-влево, относитесь к этому как в игре, пожалуйста, проверьте, ваша кисть не должна быть вот в таком состоянии, кисть в продолжении предплечья, то есть вот здесь единая четкая линия, колени в пружине. тут приготовили? Проверили, вот это неправильно. Потому что если вы вот таким образом наносите удар, вы можете повредить свою запястье. Поэтому, внимание, продолжаем также Разворот. Молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. И еще. Хорошо. Ну вот теперь медленно изучаем удар. Вытянули руку перед самым. Вернули. Другая рука. Ввернули. Одна рука. Ввернули. Другая. Прямой удар вперед. Вот сюда. Еще. Намечайте себе щелочку, да, куда вы просовываете вашу руку, пробиваете ваши руки, проверяйте ваши локти. Локти до конца не нужно выпрямлять. Локти мягкие, проверяйте вашу кисть. Продолжаем дальше. Одна рука, другая. Одна рука, другая. Одна рука, другая. Последний раз дальше. Хорошо. Вот теперь обратите внимание на ноги. будем слегка разворачивать таз и отрывать пятку. Вот оно, наше движение. Вот такое. Ну Еще. Мы разворачиваем корпус. Корпус чуть-чуть разворот. Ага. И еще. Воспринимайте сегодняшнее занятие как такую небольшую игру. Хорошо. Теперь добавляем движение рукой, да? Разворот и рука. Разворот и рука. Разворот и рука. Еще. И прямой ударчик. Оп. Оп. Оп. Оп. И еще. Оп. Оп. Молодцы. Еще. Одна сторона, другая сторона. Оп, оп. Последний раз так же. И снова только ноги. Чуть-чуть больше разворотов. Еще. Сейчас такой же удар, но будет уходить в сторону. Поехали. В сторону, в сторону. В сторону, в сторону. Еще. Молодцы. Еще четыре. Еще три. Следите взглядом за рукой два. Последний раз также. И снова только корпус. Корпус, корпус, корпус. Хорошо, у нас сегодня такое легкое, спокойное. Мы изучаем сегодня удары. Помним, что мы локти не расставляем. вот Это неправильно. Хорошо, хорошо. Еще пятку отрываем чуть-чуть. Корпус разворачиваем. Это значит, что мы с вами уменьшаем плоскость, плоскость поражения, да, когда мы вот таким образом стоим, у нас попасть легко. Если мы же с вами находимся в движении и разворачиваем свое плечо, то у нас попасть сложнее. Итак, внимание, удары вперед, поехали. И раз, и два, и три, четыре, и пять, и шесть, и семь, и удар в сторону. И раз, и два, и три, четыре, и пять. И шесть... И 7, И пробежка. Поехали. Оп! Маленькая такая пробежка. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Руки пошли. Оп, оп, оп, оп, оп. Вращаем, вращаем, вращаем. В другую сторону. Угу, хорошо, хорошо, хорошо. Молодцы. Собрали руки. Поехали. Разворот. Разворот. Разворот. Разворот. Еще. Угу. И в сторону. Четыре. И три. И два. И снова пробежка. Поехали. Оп. Бежали. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Хорошо, правая нога ушла вперед. Ага. Вернулись. Левая нога вперед. Вот здесь, конечно, нужна такая забористая музыка. Хорошо, я надеюсь, вы ее включили. Оп. В центре. Снова правая нога вперед. Ага. В центр. Левая нога вперед. Относитесь к сегодняшнему занятию как к игре. Хорошо. Из этого положения снова поехали. Правая рука. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. И в сторону. Правая. Левая. Правая. Левая. Еще два раза. Еще один. Пробежка. Поехали. Правая нога вперед. Ударь. Ага. Левая. Ударь. Ага, правая. Удар. Левая. Удар. Отсы. Еще раз. Удар. Ага. Удар. Ну, последний раз так же. Ага. Хоп. В центре остались. Поехали. Поехали. Все сначала. Правая, левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. И в сторону. Правая. Левая. Правая. Левая, правая, левая, пробежка. Оп, оп, оп, оп. Удар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Остались в молодцы. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох, конечно, да? Ух, хорошо. Хорошо, еще давайте один удар, ударчик такой, да? Кстати, вот здесь себе чью-то ухо сбоку, удар, такой. Хоп, крючочек, хоп, крючочек, еще, хоп, еще, хоп, молодцы. Хоп, последний раз. Поменяйте руку, поехали. Хоп, помни, да, мы относимся к сегодняшнему занятию, к сегодняшней тренировке, как игре. Последний раз так же. Поехали. У вас будет маленькая вот такая прыжка. Пятки назад, захлёст. И добавим с вами удары сбоку. Да? Ну, чередовать. Поехали. И раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, семь. И просто пробежка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Захлёст. И раз, и два, и три, четыре, и пять, и шесть. И семь. Захрест. И пробежка. И все с самого начала. Готовы? Мы поехали. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. В сторону. И раз, и два, и три, четыре, и пять, и шесть. И семь. И восемь. Раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь четыре. 5, 6, 7, 8. А, 3, 4, 6, 7, 8. Захлест. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пробежка. Молодцы. вдох, Выдох. вдох, Выдох. Расслабляем дыхание, устанавливаем дыхание. Как всегда, в конце любой тренировки, в том числе 5 и не только, нужно, конечно же, сделать маленькую-маленькую дно -маленькую, готовы? Руки собрали, потянулись сверх, вверх потянулись, вперед, в центр, потянулись, раскрылись, потянулись, руки назад, плечи назад, потянулись, потянулись в сторону, Потянулись в другую. Хорошо. Подтянули колено, подтянулись, удержали положение. Если нужно, можно за что-то подержаться. Утянули пятку назад, удержали. Хорошо. Уменяли ногу. Другая нога. Подтянули колено. Удержали. Оп. Пяточка назад. Удержали. Встали. В центре остались, сделали вдох, выдох, еще раз, вдох, резко выдох, выдох, еще раз так же, выдох, и еще раз, и расслабили, Расслабились, расслабили, сделали вдох, и на сегодня это все, выдох, ну что, мои дорогие, я надеюсь, вы размялись, немножечко подвигались